Пик. Примерно. Ты все. Сейчас по идее должны были начать пилить. Вам даже пчелку принесли. А, но отключили свет. Это мусор. Это доски, которые напилили. А -а -а. Вот, пыль стоит. Опилки, вернее. Окно открыли. Один фиг. Дышать не видно. Съездил сегодня в магазин, купил все необходимое. Ну, вроде как все необходимое. Для стола. Значит, вилку штептельную, выключатель с розеткой. Розетка нужна для там всяких этих типа утюжков, плойк фенов которые там же не нужны будут выключатель на лампочки отдельно идет взял э, 8 патронов и 10 лампочек две лампочки на всякий случай если вдруг брак будет э, значит забыл как она называется мне сказали для того чтобы патроны на место поставить напомните в комментариях название так тут оно получается у меня идет на Фокус 32 миллиметра, вот. А направляющие 550 пара каждая, а, там патроны по 250 что ли за штуку, лампочки тоже, нет, лампочки по В районе, нет, подожди, сколько, короче, я уже забыл, сколько лампочки стоили. А на все про все вот это вот ушло тысяч девять. Если учитывать, что стоимость стола, по идее, была бы где-то больше ста тысяч, девять тысяч потратить не так уж и жалко. Значит, для проводов у меня вот такие вот были. Я уже даже использовал ее когда-то давно для проводов. И ручки для задвижек. Задвижек будет четыре, еще две ручки есть у меня. Они, их есть у меня. Тоже бесплатно, со шкафа, старые. А, хочу объяснить насчет дизайна задвижек. Они вот такие вот у меня будут. А, значит, вот эта вот доска, а, она нужна... Ой. кукла упала, да? А, для того, чтобы у меня задняя, а, вернее, а, нижняя стенка, которая отвечает за дно, держалась по всему периметру. Потому что вот э, здесь я не смогу дно э, прибить к ручке, так сказать. Получается, что мне нужно делать сперва коробку с дном, а потом прибивать ее к фронтальной стороне, чтобы у меня вот здесь вот была ручка. А, потому что если по посмотрим на вот этот пример, здесь этой дополнительной стенки нету а дно оно держится вот за счет вот таких вот распилов или как их правильно назвать вот так сейчас выглядит стол значит это 4 дна для вот этих четырех задвижек струбцинами зажал потому что выяснилось что средняя доска она у нас изогнута вот. по диагонали немножко ой. Короче, вот так вот изогнуто. И все остальное. И вот такие вот. Прикольно. Кудрявые опилки. А со столом... Ну вот такие вот дела. Направляющие поставил на обе стороны. Ну то есть и на задвижки, и на это. Только собака вот эту вот ножку я слишком далеко поставил. Вот здесь вот будут лампочки. Это должно будет стоять примерно вот здесь, но пониже. Вот С задвижками проблема с этим проблем нет. вон та доска, которая вот она, она будет здесь. На ней будут полочки, крючочки, не знаю, крючочки зачем. И также в ней здесь будет блок из выключателей и розетки. Вот прям только что сделали электричество работает. Прям вообще в восторге. А розетка работает все время, независимо от выключателя. То есть помимо всяких утюжков, плоек во время макияжа, можно подключать розетку. В смысле, выключатель... Я имею в виду зарядку телефона. Во. Короче, соединил я вот так. Здесь все черные, здесь все белые. Электрики, я не знаю, захает меня не захает. Как видели, выключать плафоны были сразу с проводами, поэтому я не стал мудрить, просто их все белые в один, черные в другой, соединил. По факту работает, но насколько это профессионально, электрики мне скажут в комментариях. Напоминаю, что я вообще по образованию педагог. Получается, что у меня розетка работает все время, как я и хотел. И плюс выключатель чисто на лампочке. По факту для меня главное работает. Значит, есть три вида косяков. Первый это мои, которые я сделал именно во время работы. То есть вот промазал чуть-чуть. Вот Здесь вот пришлось переделывать тоже ну и то, что я вот здесь вот не доделал теперь второй более крупный косяк он заключается в том, что скорее всего, вина в том, что хранили мы это на балконе влага, сырость материал попортили и соответственно, когда я делал первую задвигашку или задвижку, как вы их называете у меня все доски пошли по швам вот как здесь и в итоге здесь у меня получается не 4 задвигашки, а 3. И еще один третий крупный косяк: это просить незаинтересованного человека за бесплатно тебе что-либо делать. Да, конечно, человек принес пчелку. Человек этой пчелкой все быстро, за, буквально в сумме за один час это все распилил. Если бы я пилил вот своей вот этой вот ножовкой, которая у меня деда досталась, я бы до сих пор только бы распиливал этот стол. Но зато этот стол у меня был бы ровным. Сейчас вот если вот из видимых вот это все криво распилино, криво. Ну и плюс к тому, что человек не заинтересован был э, делать качественно, поэтому человек делал быстро. Вот. То есть, здесь вот эта вот досечка, она узкая получилась, и поэтому пришлось здесь просто вставлять. Вот она. В общем, они все кривые. И по высоте... Так, фокус, ловись. И по высоте, и по ширине, и вот по этому спилу вот, даже если здесь посмотреть вот так не должно быть но меня успокаивает единственное что свою функцию они выполняют в них можно ложить вещи они задвигаются осталось зеркало вы его могли заметить, вот оно зеркало, а... оно идеально сюда подходит, вот, как-то так, достаточно длинное видео получилось.